Скажи, до этого что-то пробовали, какие-то аккорды вот такой вот или полочки? Да, да, конь, конечно, пробовал аккордики, вот они. Я, я много умею зажимать, да. Абсолютно отлично. Да. Так, ну, То есть я такой бой знаю, например, вот такой. Это испанский бой. У меня еще один бой очень нравится. Вот, вот, э, он сложный, но я его разучил. Вот. Да, сейчас, сейчас он даже как-то там...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 Это а вот эти, да? Да. смерт вот. вот. А больше сама это вот. Я расскажу про это. Это очень важно. Вот эти, да? Да, да. Ага, хорошо. И про остальные, раз, части, которые используются в том же My Heart Will Go. Ага, ага, ага. Пониженный строй когда-то использовали? Да, да, да. Потому ну, что типа, типа вот этого. Вот? Кстати, эти, да, штуки? Да. Да, использовал. Обычно играйте. Можете сейчас что-нибудь переборировать, что-нибудь сыграть? Здорово. А у вас есть какие-то произведения любимые гитаристы там?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 как его зовут, <клых> испанский немножечко, э -э, ритм такой бой. Идем дальше. А что у вас по fingerstyle? Вот. Ой, по Ну, знакомы с таким понятием? Да, да, да, да. Я, у меня одна мелодия есть. Я сразу скажу, именно фингерстайл степпингом я не преподаю, потому что я сам в нем пока развиваюсь, я перкуссионный фингерстайл преподаю. Можем вот перкуссию сделать вот это. А, а, а зачем а зачем преподаватель, скажите, пожалуйста? Вот король и шут, кстати говоря, вы, вы говорили... <музык> У вас очень хороший уровень и uh, вы очень классно ставите и аккорды, и баре, и пузолеты, и скольжения, то есть, в принципе, все, что uh, чему нужно научиться играть на гитаре, если не ходить там, в каких-то там мега крутых профессиональных играть или что-то такое, в принципе, все, умеете играть. Смотрели канал Акстар? Акстар я знаю, конечно, да. А, вы, случайно, чем-то подобно занимаетесь? Так, просто вопрос. Не, я в чат-рулетке не снимаю ничего. Вот, но ну это было бы классно. Вот. У вас, в принципе, уровень, я так понимаю, ну определенный есть и очень высокий. Пока не Я знаю одну такую мелодию, Imagine Dragons группа. Классно. Ну, собственно говоря, я не знаю даже, чему вас на самом деле учить, если вы уже осваиваете фингерстайл. Мы с вами будем играть всякие разные гаммы. Вот. До, да, да какой-то мажорный. Да. Угу. Вот. То есть, да.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 Там погреметь <смех> Нет, она школьная программа Если пальчики <смех> хорошо, влево Потихонечку можно выучить Можно даже добавить немножко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 Then checking out is a piece of us This isn't the apocalypse Whoa, I'm waking up I'm feeling in my mouth enough To make my system blow Welcome to the new age, to the new age Welcome to the new age, to the new age Woah, woah, woah, woah, I'm Radio Etsy, Radio Etsy Woah, woah, whoa. I'm Блин, очень-очень круто, вы Спасибо. поразили меня прямо, вот сюда очень, у меня нет слов, Спасибо. чтобы описать это, это реально очень круто, мне очень у него вот эта студия нравится будем на чистоту. Если бы мне нужны были от вас деньги, я бы с вами продолжил заниматься, но я вижу, что вам не нужно преподавать. Я могу вам дать систематику, как вам просто отрабатывать композиции дать сами композиции, но вся техника, вот я вижу просто, это, у вас вся перкуссия абсолютно в правильной постановке. Бой какой-нибудь знаете или только перебором играли? А, бой. Как бы вам сказать, тут скорее мне надо у вас уроки брать. Я понимаю, я вот понимаю, что это такое, как это там использовать можно. То есть вот стандартно могу делать. Такие люденькие обычные мелодии я в принципе играю, играю нормально. она несложная простенькая очень даже хорошо ну и у меня и у меня есть сложные как я считаю хожу табалатуру, сам играю. То есть вот недавно нашел табалатуру... обычника здесь обычные аккорды и вот эта вот штука угу. да, да, все да. то есть она обычная такая несложная но я бы не сказал что это несложно на самом деле все-таки да? это неплохо это довольно-таки да. да ну стараюсь я стараюсь но я вижу, <с>... потому что прогресс я не ожидал даже такого так играть это на самом деле очень хорошо Смотрим, какой у вас уровень, то есть, ну, сыграйте что-нибудь.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 хадавари вот из лав да да да да петь я к сожалению не могу поэтому вот играю а -а -а. вот так <связывающий> честно говоря вот вот в таком стиле мне кажется вы меня больше можете научить чем я вас <связывающий> Я просто больше играю в фингерстайл. Yeah. Я вообще играю в целом два года. У меня какие-то навыки uh -huh. есть. У меня. Я понял, вы больше так вам джаз, блюз. Это, это очень круто. Я больше, знаете, как раз только вчера разучил Prodigy. Сейчас uh -huh. послушаю. А, а, ты, а я остановился, да? Да. Ну, короче, я понял, вы больше по импровизации. Это прикольно.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 Oh, oh, oh. Я поняла. Отлично. То есть ну, я играю вот такие вот, не замысловатые, такие достаточно простенькие, такие композиции, где-то там переборчик какой-нибудь mm -hmm. такой вот. Потому что а в фингерстайле, в принципе, у меня сильных там проблем нет, я какие-то там более-менее там известные... Вот это он играл, мой ученик, да. Все у вас хорошо, но, <смех> но мне хочется вам помочь, но может быть я даже не знаю чем, даже не знаю чем. что-нибудь такое, знаете, э, не то что на, на, у всех на слуху, а вот такое что-нибудь. Вот. что с тобой надо не заниматься, а группу создавать. Случайно нет. Не снимаешь, чтобы в YouTube выкладывать. На самом деле, да. Просто в основном играю, знаешь, что ты такой типа... Стара, не смотришь. Акстар? Ты... Не, я знаю, я, я знаю его пранки. Что ты как, как Акстар, знаешь, он звонит, вот этот преподаватель. Отлично, все ровно, чистенько, здорово. Че по боям? По боям не занимаюсь ими. Видно, что у тебя есть опыт, как бы игры. Да, ты я... не ты не, не, не полный ноль. Да, у тебя пальцы очень быстро бегают, но определенно я бы сказал, что не хуже, не хуже моих они точно бегают. это получается пентатоника как на ми миноре. Да, да, да вот эти полутона правильно, видишь, между, ну. Если ты в тех терминах, да, понимаешь, что между доминантой и субдоминантой, то есть, да, пятая и четвертая ступени, как раз вот эти пам-пам-пам, да. Прикольная, кстати, тоже мелодия. Можно добавить вот эту вот... всякие формочки. Красиво, красиво, да. Отличный краешь. Ну ты понял. Вот такой вот мне нравится. играть такие вот какие-то знаете ну и там ты Хорошо, очень качественно тут без вопросов. То просто... есть, видно, что все, все эти проделы проделываются нормально. Систему down такси сети, вот, например, один давно разбирал сейчас.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 Уже уровень, скажу вам. Ну, друзья, и в самом конце Хочу поздравить вас всех с Новым Годом Конечно, это поздравление увидит далеко не все люди Потому что мало кто осилит досмотреть 40-минутный ролик до конца Еще и в преддверии праздника но, если вы до сюда досмотрели, ребят, как минимум напишите комментарий о том, что вы досмотрели до конца и увидели мое поздравление, которое адресуется всем вам. Честно скажу, вообще не готовил никакой текст, просто сейчас полнейший импровиз будет. Ребят, я поздравляю всех с наступающим Новым Годом, я хочу, чтобы в следующем году все ваши мечты сбылись. Конечно, просто так они не сбудутся, к ним нужно идти, их нужно добиваться, ну, надо было что-то все-таки написать. Да, чтобы никто из вас не болел, чтобы у каждого находилось время посмотреть мои ролики, а также рассказывать о них друзьям. В общем, ребят, сделайте так, чтобы следующий год был лучшим в вашей жизни. Спасибо вам, до встречи в следующем году, пока!